Сегодня у нас в работе Renault Duster 2013 год. Сделали ключ с кнопками. А где тот маленький ключ? У вас там дверь открыта. О, дверь открыта, она все равно закрывается. Выкидной. Заводим автомобиль. Лампа ИМА погасла. Заводим. В этом ключе мы поменяли корпус. У него были дырки. Опять же, заводим. Автомобиль заводится. Сейчас покажу, как будет работать снаружи. Хочу, блин, сейчас блин, это заняться. -то меня -то друг ведет. Подойдет. Теперь пробуем с улицы. Вот такой вот ключик у нас получился. Эти ключи подходят до 2015 года. С 2015 года там идут другие ключи. Все, работа готова.